Тема сегодняшнего видео «Архетипы женщин в отношениях». Что такое архетип? Архетип — это роль, которую играет человек в жизни. Соответственно, роль, которую женщина играет в отношениях. Ну, наверное, какую роль играет твоя женщина в твоих, ваших с ней отношениях. Подобные видео я записывал касательно мужчин. Они назывались «Архетипы мужчин в отношениях». И ты можешь посмотреть все эти видео у меня на канале. Ссылочку на плейлист с этим видео я оставлю внизу здесь, под этим видео. А сегодня я хочу с тобой поговорить о первом женском архетипе, который называется «Принцесса». Как понять, что в твоих отношениях с тобой живет, ты встречаешься с девушкой, которая по архетипу принцесса? Ну, во-первых, принцесса, она ведет себя как девочка. Для нее очень важно это вот поступать правильно. Очень важно получать эмоции. Эмоции для принцессы в отношениях являются самой ценной потребностью. Тебе нужен хороший парень, не такой, как эти придурки. Например, кто? Ну, не знаю, такой, с кем можно поговорить. Ты не даешь принцессе эмоции, Если ты принцессу зажимаешь какие-то тиски, ты услышишь фразы, почему ты меня контролируешь, мне скучно, я не могу без глотка свежего воздуха. Мне нужно что-то, где-то, куда-то выйти. Мне нужна свобода и так далее. Это все говорит о том, что у тебя принцесса. Каждый архетип очень легко понять. У него есть своя система ценностей, свои жизненные принципы, эмоциональность характера и стратегии достижения целей в жизни. И вот принцесса, она идет по правильной стратегии. Она идет по стратегии, которую взяла у своих родителей, которая является наиболее правильной. То есть школа, университет, работа, муж, дети, ну и так далее. Да, вот такая жизненная стратегия. И она максимально воспринята обществом. правильно социальная адаптирована эта стратегия. Если же принцесса чего-то не получает, у нее начинается сбой в программе, она может вести себя совершенно в противоположной стороне. То есть у нее включается теневая сторона, и она, ну, уже превращается в такую в плохую принцессу, да? И очень важно, чтобы у принцессы был тот принц, за которым она будет идти. Либо король, это идеальное такое поведение. Если мужчина находится с ней в архетипе правителя, генерала, или даже воина, принцесса будет очень счастлива, находясь с таким мужчиной. Потому что для нее, прежде всего, очень важно получать эмоции от своего мужчины и заботу, чтобы он о ней заботился. По сути, принцесса такая маленькая девочка, о которой нужно еще тебе заботиться. То есть по сути тебе нужно воспитывать свою женщину. Она не равный партнер тебе, да, вот по формату поведения. Она просто такая вот яркая, эмоциональная. Сегодня бабочка прилетела, а там дождик пошел. Вот здесь вот, так, вот такая вот игривая, веселый смех такой. Очень часто принцессы по архетипу выглядят моложе своих лет. Ну и одевается также, да, очень ярко, очень так броско. Ну а очень правильно, да, то есть вот каких-то отклонений, в какие-то а, неправильные, какие-то чересчур такие блядские варианты здесь нет. Поэтому принцесса достаточно неплохой архетип, но нужно понимать, что большинство обязанностей и ответственности в этих отношениях будет находиться исключительно на тебе, дружище. Так что, если тебе повезло и есть принцесса, смирись с тем, что на данном этапе жизни тебе нужно будет решать большинство, ну, таких бытовых моментов и вопросов. Ведьма это не та, которая старая, старухая, сморщенная, скорченная, которая колдует там, что такое, до да заклинание делает. Нет, если у тебя такая женщина в отношениях, ну тогда, ну, как бы, сочувствуй, дружище. Но ведьма а, в интерпретации архетипов в отношениях, это та женщина, которая прежде всего пытается контролировать своего мужчину через манипуляцию. То есть она всячески тобой манипулирует. Даю вам ровно 5 секунд на размышление. И либо вы впускаете меня, либо... У нее в ценностях это искушать мужчин, получить контроль, власть над мужчиной, знать, что она владеет этим мужчиной на все 100%. И это достигается с помощью психологии, НЛП и манипуляций, которые встроены у женщин с рождения, наверное, ну так мне кажется, потому что уже очень они в этом прокачаны. Если не разбираться в манипуляциях, не понимать, как от этого защищаться, то ведьма будет тебя держать всегда на крючке в таких отношениях. Для ведьмы также очень важно постоянно играть с эмоциями мужчины, постоянно его проверять, ревновать, создавать такие ощущения, чтобы мужчина понимал, что главное в этих отношениях женщина-ведьма, потому что она, по сути, является тем, кто рулит всем этим процессом. В ведьме очень важно вот разбираться в психологии и очень легко заставить тебя испытать чувство вины, чувство долга, чувство ответственности, чувство несправедливости, чувство твоих обязанностей. Ты же настоящий мужчина, должен поступать именно так и так и так. Ведьма это очень мощный архетип, который э, по сути является одним из сильнейших в плане влияния на мужчину. У нее сильная самооценка, сильная агрессия и сильное влияние и она может позволить себе даже разрывать отношения для того, чтобы получить контроль над этим мужчиной. Ведьма в отношениях, если ты с ней воюешь, ты с ней не ладишь, это постоянные ссоры, скандалы, конфликты. И ты постоянно испытываешь чувство неполноценности, чувство того, что ты из этих отношений выйти не можешь. Ты не можешь даже представить, что ты пойдешь и найдешь себе другую женщину, потому что она с помощью манипуляций сделала так, что ты плотно на нее завис, ты плотно в этих отношениях. И если ты понимаешь, что у тебя такие отношения, и у тебя именно такая женщина, и ты не знаешь, как с ней сладить, ты не знаешь, как правильно выйти из этих отношений или как переиграть, как переиграть ее в этих отношениях, тогда переходи по ссылке внизу на бесплатную консультацию, и мы тебе детально расскажем, как действовать с этим архетипом женщин в отношениях. Третий архетип, который мы сегодня с тобой разберем – это архетип Амазонки. женщина в отношениях с мужчиной, которая, говорится, баба с яйцами. Почему это так? Потому что жизненная стратегия у нее это переигрывать мужчин, побеждать мужчин, играя по их правилам. Для нее очень важно что? Это играть с тобой на равных, поэтому у нее прежде всего присутствует не эмоциональность, как у принцессы, а логика. Она мыслит четко, структурно, знает что и как и добивается своего. Она очень настойчива. То есть, по сути, это мужик в юбке, который воюет с тобой в отношениях. И у тебя постоянно с ней по этому поводу есть конфликты. Она очень требовательна к тому, чтобы влиять на тебя. Она очень оказывает такое гипервлияние, гиперконтроль, скрытность в своем поведении. Для нее очень важно быть всегда победителем в ваших спорах. В характере она не эмоциональная, она прежде всего... Спокойная, уравновешенная, знает, чего хочет, достигает целей, четко стремится к тому, чтобы получить именно то, что она хотела. И если кто-то встречается на ее пути, кто-то с ней не соглашается, она этого мужчину подавляет. То есть победить мужчину, вот сломать его, стать главным лидером в отношениях — это амазонка. И очень часто мужчины в отношениях с амазонкой бывают в двух ипостасиях: Это подкаблучник и в архетипе тряпки. Бывает, конечно, когда мужчина еще не сдался, он воюет с ней, да, там в архетипе оленя часто выступает, потому что неправильно с ней взаимодействует. Амазонка ведь какая? Несмотря на то, что она расчетливая, но то, что она четкая, структурная, логичная, такая дигитальная, я бы сказал, цифровая женщина, сильная, целеустремленная, которая видит перед собой цель ее достигает, но она в то же самое время все такая же женщина, которая манипулирует, которая, несмотря на то, что действует по стратегиям мужским, логичная, структурная, она испытывает эмоции. Как и большинство женщин, ей это не чуждо. Просто у нее есть Такие места слабые, за которые нужно зацепить, и ты получишь над ней контроль. Как жить с Амазонкой, как с ней не воевать, а вместе идти к общим целям? Это очень важный вопрос, который тебе необходимо решить, если у тебя женщина-Амазонка в твоих отношениях. Что же это за архетип? Это женщина, которая воюет с мужчиной, но в отличие от Амазонки не... В отношениях, не в переговорах, не в скандалах, а в постели. Это женщина, которая сексапильна, сексуальна, она обольщает мужчину. За такими женщинами мужчины толпами ходят, как зомби. Это так, кто постоянно флиртует. Она изучила влияние на мужчину по максимуму. Такая гейша, это куртизанка, которая тебя постоянно соблазняет. И с ней ты, конечно же, не можешь быть ну, в позиции расслабленного мужика, потому что ты видишь, как другие мужчины на нее реагируют. И это отнюдь не дружеская реакция. Это та женщина, которая поистине соблазняет одним своим видом. Ей нужно просто посмотреть на какого-то мужика, чтобы он уже захотел ее. Даже смотреть иногда не надо, чтобы мужчина уже в мыслях трахал твою женщину. И это врожденная в нее такая особенность. Это такой архетип, и она одевается соответствующим образом, где есть элегантность, сексуальность, сексопильность, где а, что-то приоткрыто, что-то скрыто, полупрозрачно в общении. Она говорит так, что хочется ее слушать. Ты чувствуешь, что общаясь на разные темы, но ты уже с ней Испытываешь желание того, что вот-вот-вот тебе хочется ей отдаться, тебе хочется ее постоянно завоевывать, и ты гордишься, что рядом у тебя такая красавица, жена. Но именно с ней у тебя минимальные гарантии на то, что она тебе не будет изменять, потому что у нее высокая планка требований к мужчине. Это не просто 30 потребностей и ценностей, которые необходимо закрывать в отношении с ней. Это завышенные требования по всем этим потребностям, плюс еще потребности, которые не входят в классическую тридцатку. И надо тебе помнить, что эта женщина, она изначально не ресурсная, она по своей природе. Эгоистка Она требует максимум внимания к себе Ты таких женщин можешь встречать а, В формате содержанок у других мужчин Те, которые повелись на ресурсы На бабло И если она повелась на тебя, значит, скорее всего У тебя есть какие-то ресурсы Ну, либо изначально влюбилась, а потом вот начинает Эти ресурсы у тебя высасывать Она черная дыра для отношений И... Если мы говорим о женщине, которая либо дает ресурсы, либо забирает, то вот Гитера, она своим поведением, своим таким вот обольщением, да, своей такой обходительностью, флиртом, она увлекает тебя, и это и есть основной ресурс, но чтобы это она хотела делать добровольно, тебе необходимо... Вкладывать немного-много-много много, много ресурсов. И с одной стороны, это женщина, которая тебя обольстила, с которой ты хочешь заниматься постоянно сексом, любовью, но с другой стороны, тебе постоянно придется пахать на то, чтобы соответствовать ее требованиям. И она эгоистка. Предыдущий архетип Гетера была сексуальная, желательно. Такая желательная женщина Которую желаешь ты, желают другие мужчины Эгоистичная и эгоцентричная Которая забирала ресурсы мать Наоборот Это женщина, которая создана для серьезных отношений Это архетип матери Опять же, он очень часто у нас Воспринимается с образом нашей матери да, Как ребенок и мать Поэтому очень часто этот архетип можно встретить в отношениях, где женщина все решает за мужчину. А он, по сути, вот в архетипе сына, часто это подкаблучник архетип там того же э, тряпки. Он комфортно себя чувствует именно с этой женщиной. Потому что дома она создает максимум комфорта. Твоя женщина, если у нее архетип матери, она создаст тебе такой домашний уют, который ты будешь ценить максимально. Никакие дорогие рестораны, никакие там заведения, никакие отели не заменят тебе того домашнего уюта, спокойствия, где будет все комфортно и хорошо. И даже если ты не ряха, ты разбрасываешь свои вещи, ты не можешь прибить полку ты забываешь выносить мусор посуду ты не моешь та женщина которая будет не ругаться не трахать тебе мозги по этому поводу она будет создавать тебе зону комфорта твоя задача просто давать ей ресурсы чтобы она хотела продолжать это делать потому что для нее первоочередно это создать домашнюю такой домашнее гнездышко где ты будешь комфортно себя чувствовать где ты будешь ее любить где ты будешь давать ей то что необходимо и классические женские потребности которые ей необходимы ты закрывая их будешь получать благодарную женщину которая будет тебе дома создавать именно то место в котором в ты всегда будешь возвращаться с желанием, с улыбкой. Тебе никто там не будет выносить мозги, тебе никто не будет создавать поводов для ревности. И что самое важное, такая женщина, она переходит на прям следующий, другой мощнейший уровень развития, когда появляются дети. Она правильно воспитывает твоих детей, она максимально уделяет внимание и им, и тебе. Для серьезных отношений это один из лучших архетипов. Важно, чтобы эта женщина просто почувствовала, что ты тот самый мужчина, что она тебе может доверять. Это, наверное, самый требовательный архетип Женщины в отношениях, потому что королева это ну, по сути вершина потолок вот того, к чему стремятся мужчины. Они мечтают о королевах. Даже пословица такая есть: да, о том, что хотят в отношениях королевы себе а, спать, так с королевой. Поэтому. Что нужно знать об этом архетипе? Почему он самый требовательный? Потому что эта женщина знает, чего она достойна, знает, к чему она стремится прийти. У нее очень высокие стандарты. И нет, она не ищет идеального мужчину, но она ищет как минимум мужчину, который живет по таким же высоким стандартам, как и она. И если ты не соответствуешь, то дружище, здесь ты ничего не поделаешь. Королева просто таких мужчин ну, переступает и идет дальше. Она очень долго может быть одна, пока не встретит соответствующего мужчину. И взрослые мужчины за 40 лет они таких женщин уже умеют определять и понимают, что они либо сами не дотягивают, боятся даже подойти познакомиться с ними, либо же за такие женщины они сражаются, готовы им давать все ресурсы. Потому что королева это так, кто обладает мудростью, опытом. Она четко видит свои цели в отношении, как она желает прожить эту жизнь, на каком уровне, а уровень ее действительно высокий, она должна находиться, на каком уровне должен быть ее мужчина. И она всячески помогает своему мужчине. Если ты королеву, получил в отношениях, и ты ей соответствуешь, хотя бы на первом этапе, старайся по максимуму, потому что с этой женщиной у тебя будет максимальное личностное развитие во всех сферах. Королева, она ценна не тем, что она будет зарабатывать деньги, отнюдь не это, скорее даже она не будет зарабатывать, потому что она своим влиянием, своими советами, своей поддержкой, даже своими требованиями, да-да-да, требования, которые ты будешь получать от нее, при том, что ты будешь главный в отношениях, королева ищет только мужчину, которого она будет ценить. Если мужчина слабее ее, а это... Тряпка, подкаблучник, олень, воин, королева таких... Вот сливает, ей такие архетипы не нужны Даже с генералом возникают очень часто Сложности, королеве нужен только один архетип Правитель, и если ты еще не правитель В отношениях, тогда тебе необходимо Срочно менять ситуацию, иначе эту женщину Ты рано или поздно потеряешь Но помни, что если ты соответствуешь, что тебе все хорошо Королева четко видит фальш, она видит Людей насквозь, у нее хорошие калибровки Она понимает, как достичь той или иной цели На уровне ощущения интуиции она тебе всегда Подскажет и поможет, это та женщина Если ты такую получил, то за нее нужно биться до конца Потому что она, это ценнейший ресурс это та, кто будет тебе максимально помогать и будет требовать также, но отдача от нее будет очень высокая. Будет работать, а я буду его муза. Я буду следить за собой салон красоты. Всякие... Это уникальный архетип, потому что такие женщины это штучный товар. И, наверное, вот именно за такими мужчины устраивают охоту. Именно про таких женщин они сочиняют. Великие произведения. Пишут картины, песни, стихи, поэмы. За такими женщинами мужчины устраивают охоту. И за таких женщин мужчины устраивают войны. И фея это так, что ну, для обыкновенного человека, который не разбирается в этих вещах, она слегка странная. У нее какой-то, скорее, непрагматичный философский взгляд на вещи. Какое-то такое... Обволакивающее общение, свой ритм и скорость изложения речи, не совсем обычный для девочек. Слушай ее, ты понимаешь, как кайфово с ней общаться. Вот качество жизни, у нее во всех аспектах жизни должно быть на высочайшем уровне. И здесь по уровню требования она на уровне королевы, такие же притязания. Но общаясь с ней, ты понимаешь, что и качество коммуникации, ты, ты ты вот кайфуешь, общаясь, каждое слово. Неважно, о чем ты с ней общаешься, у тебя улучшается настроение, улучшается заряд, улучшается вера в самого себя. И ты понимаешь, что ради этой женщины, просто находясь рядом с ней, ты готов совершать великие дела. Пообщавшись в пять минут, у тебя уже есть заряд на целый день. А находясь с ней в отношениях, постоянно ты должен много чего делать. Потому что этот архетип, он очень зависим от мужчины. Если мужчина не вкладывается в эту женщину, ну вот есть и есть, да, то это как цветок, который ты должен поливать, не Поливая это ценное дерево, оно завянет, зачахнет, и тогда ты получишь не фею, а просто пустышку. Она не будет чувствовать себя женщиной, ты не будешь чувствовать себя мужчиной рядом с этой женщиной, ты будешь искать любовницу, не зная, какой клад у тебя есть в отношениях. Именно такая женщина, она позволяет мужчине выйти за границы своего потенциала. И те, кто это видит, те, кто знает, они за таких женщин, ну, как я уже говорил в начале этого видео, устраивают настоящую войну. Они сражаются, добиваются и очень сильно ценят таких женщин. Поэтому. Если ты живешь с такой женщиной, тебе, дружище, очень повезло, потому что у тебя есть все, чтобы в жизни получить максимум на самом высоком уровне. Ну и если же ты понимаешь, что у тебя отношения вот как-то затухают, как-то ты не так относишься к этой женщине, ты не так ее ценишь, ты вот уже не сильно ее хочешь, как-то эмоции начинают пропадать. Прошло всего полгода, а уже как-то не тянет, так как в начале было. Значит, ты просто неправильно выстраивал с ней отношения. Ты неправильно с ней взаимодействовал. Ты не давал ей ту энергию, которую необходимо ей давать, чтобы она тебя вдохновляла. Поэтому тебе необходимо разобраться именно как действовать. И внизу ссылка на бесплатную консультацию. Во всем этом мы тебе сможем помочь разобраться, как сделать так, чтобы твоя муза, твоя фея, она снова тебя вдохновляла и тебе в отношениях было не цели, а просто промежуточные этапы к твоему взлету, к нереальным достижениям, которые ждут тебя рядом с этой женщиной. Это самый уникальный архетип, даже уникальный, чем фея, чем все остальные вместе взяты. Это штучный товар. Такая женщина одна, наверное, на несколько десятков тысяч, может быть, даже миллионов. Почему уникальность? В чем уникальность богини? Она что, колдует, там, творит какие-то божества или что-то? Да, можно и так сказать, потому что эта женщина, она может включать все предыдущие архетипы вместе взятые. Она, когда нужно, может быть с тобой принцессой. Когда нужно, может быть и ведьмой, когда нужно, она включает амазонку, когда это необходимо, она с легкостью превращается в гитеру, которая тебя соблазняет, флиртует, искушает. Когда того требует ситуация, она создает максимальный уют и комфорт дома. Она вкладывается именно в этот момент. Она постоянно будет тебе о чем-то говорить, что не хватает, что нужно сделать то, то, то. Если ты разбираешься, ты поймешь, что это не вынос мозга тебе, это создание, будущего, комфорта и благополучия того гнездышка, в котором ты будешь кайфовать. В правильные моменты она включит королеву, и ты поймешь, что это та женщина, которая требует очень высокий уровень притязаний, но также столько же ее отдает, и она соответствует всему этому, она поможет тебе достигать самых высоких целей и результатов, она будет идти вместе с тобой по этому развитию, постоянно давая советы и поддержку и помощь. И это чисто с женской стороны, не претендуя на лидерство, потому что ты для нее правитель. Когда придет время, она включит фею, и ты поймешь, что она тебя вдохновляет, она зажигает в тебе те вещи, которые позволяют тебе пробивать планку своего потенциала, пробивать тот потолок и достигать самых высоких результатов, даже на которые ты не думал замахнуться.